Всем привет! Я вот думаю даже открыть рубрику под названием «Это уже просто!» «Эмиграты, Вору война» Офишел видео Я продолжаю не понимать, зачем показывают, но разными способами, одни и те же истории, одни и те же В общем, окамен... окаменелость, его форма жизни, окаменевшая, застывшая Птица, кажется, сокол с закрученным вниз клювом. Гор. Тема, тема гора. Отсутствие зрачков. Пишите идеи. Единственное, что тут не ясно. Потоки черной жижи. Ну, на этом графике видно, видимо, были варианты войны или мира. По каким-то причинам все-таки война. Тут то ли ядерная война, то ли вторжение в Солнечную систему. Расстреливают голову, это Юпитер, вторгаются снимают кольца на Юпитере. Пистолет – символ Юпитера, потому что Ио и Юпитер образуют вместе систему электрическую, и Юпитер как бы свои разряды отправляет в спутник. Разрушение Фаэтона, может быть, оно было гораздо более недавно, чем мы смеем предполагать вот тут не видно крутится такая штучка интересная, вращаются кольца как махинации с физикой с нашей физикой со временем Она такая небольшая медленно вращающиеся лучи то есть создается определенный фон тут видно разные частоты вот медленные частоты палочки вот более частые частоты вот еще какие-то закручивают. Поле. Землю накрыло поле. Не знаю, обращать ли внимание на, на одноглазый символизм. Вот еще такой многоугольник замкнутый. То есть висят какие-то маяки и создают вот это все. И это влияет на мозг. Вот голова человека и его органы. Что-то на него влияет. Вот мозг в середине, поле, поле, поле. Излучения, влияющие на мозг. Не очень удачные кадры были удачного нету тут весь клип такой здесь саранча вылазит тут еще насекомые черные саранча ну очень размыто тут мелькает у него через страшные рожи меняется лицо искажается генетика искажаются вот графики графики какие-то падающие падающие большая голова пала на руинах кремниевой формы жизни у меня, может, у меня даже есть подозрение, что, может быть, те существа, которые там воевали, что-то же разрушило ту форму жизни, воевали, может, между собой или кто-то вторгся, я не знаю. Может быть, те существа, те грандиозные каменные великаны воплотились и тут. И э, что интересно, у них ведь тоже была желез, железная кровь, как у нас. Железосодержащие только при температуре в 100, в 100 градусов. В 100 раз горячее при температуре расплавленного железа в диапазоне между 2 и 3 тысячами градусов. Текла их кровь, а у нас в 100 раз прохладнее. И накрою ему лицо. Вот один снимок. Вот второй снимок такой страшный, искажение лица. Я не знаю, что за символы, как это было. Это, может быть, произошло не в нашем понимании трехмерном. Что-то с лицом, а в компьютере что-то исказило, как сказать, виртуально кого-то или что-то. Здесь получился неполный знак «Пацифик». Вот три силы сражаются на поверхности. Я показала по предыдущему графику, что на Земле существует, выражено существует три типа людей. И границы между ними, ну, если можно там размывать чуть-чуть в какую-то сторону, то не критично. Ни одна из сил не занимает половины. О, водичка, потоп. На этом этапе потоп. Вылилось море. Это уже океан заступает, как отдельная фигура. Океану у человечества вообще отнял территории, причем человечеству эти территории не приносят пользы вообще. Кто-то писал в комментариях, причем здесь океан до СО2. Ну, насыщение атмосферы СО2 делает именно океан, он выделяет основное. И убрав коров, это вообще шутка, убрав производство, никто на этот процесс не повлияет. Океан занимает территорию человечества, причем захватывает так, что спорить с этим невозможно. Ну, как ты поспоришь с водой? Есть стихия, как ты отвоюешь воды, территорию. Под пастбище, допустим, или под лес. И вот дождь, дождь, льется дождь, это потоп. Для того, чтобы компенсировать СО2, нужен лес, который переработает в кислород или сухая поверхность у нас после дождя образуются бактерии, размножаются которые тоже дают кислород но для этого нужна суша гроза и молния противостояние океана и молнии вот эта картинка показывает что но эта картинка намекает что мы находимся все таки не в той физике что думаем о а виртуальной реальности потому что вот сыпется реальность буквально она Искажается. Опять одноглазый символизм и накрой ему лицо. Тут уже в комплекте. Угу. Устанавливается назад голова. Какой-то прежний миропорядок, связанный с той еще эпохой с каменной. Уж не знаю какой, но он восстанавливается. Затем взрывается голова. Про этот кадр пишите идеи. тут из... Тело какого-то, похожего на черную дыру, вырывается по очереди вот такие лучи. взрывают какой-то объект, я не, не понимаю какой. Потому что фаэтон, судя по всему, был там в начале. Тут у нас неизвестно сколько чего взорвано. Вот дополнительные лучи, лучи, лучи. Красное появляется, взрывается что-то, но что это за объект? Еще одна планета была, получается. Опять голова, опять ее засыпает какой-то пылью. В общем, тут из пустого в порожнее какие-то правила то устанавливались, то убирались. Вот, вот оно и диамант, и круглый диамант подключение к нашей симуляции. Ну, как символ подключения кода к нашему ДНК и нашей природе после взрыва головы. И вот эти квадраты, как поехавшая реальность. Все, реальности нету. Прежняя реальность взломана, компьютер взломан. Такое впечатление, что тут война очень давно. Давно. И вот это подключение через Диаманта, но недавно и до этого еще были густые войны. Честно скажу, скажите, сроки что пишут? Там кто-то пишет, миллионы лет заселили потом до да, да, 300 миллионов лет, знаете, как три портсигара серебряных, кто еще больше даст, то, что 13 тысяч лет война, я не знаю, я бы такая, чтобы все, все подвергнуть сомнению, мне кажется, это ну, слишком долго, как может война идти так долго. Постоянное вот это искажение, чисто компьютерное, искажение симуляции. Симуляция не работает конкретно, корректно. Города, разрушенные города. Мы, конечно, сразу представляем Вторую мировую, да. А это могла быть цивилизация, очень похожая на нашу. И недавно до нас. Башни. Опаньки, переворот полюсов. Переворот полюсов показали. Новая физика, жилы кровь, крики и стоны поверженных. Горит и кружится планета, летят снаряды. Еще, еще одно искажение направления полюсов. Мы говорим про одно, тут еще одно смещение. Постоянно вот такие искажения, с и, игры с иллюзией. Иллюзия едет в вот эти города из-за вот этих крупных, круглых арок, они мне не выглядят современными. Тут что-то другое. То есть, может быть, человечество строит сегодняшние дома поверх вот этих и не замечает, что вот те здания, не такие уж и старые. Что-то было вот до нас. Видите, высота, высота этих потолков, какая тут должна быть высота. Над городом крики. Крики над городом. Прилетает какое-то тело. Это может быть не Нибиру. Ну, вряд ли луна не слишком она круглая. Но ну, кто-то прилетает. Вот этот астероид показан, как камень. А дальше его размывает. Да, вот так. Мне пришлось повозиться, чтобы поймать этот кадр его размывает, он попадает в нашу иллюзию, его физика искажается, этого астероида. Короче, такой вот насыщенный клип. Всего, всего набросали, в общем, общие вещи, которые уже просто видеть. Диамант, как код подключения к симуляции, искажение ДНК, влияние на мозг, излучение влияния на мозг, потоп, океан, потоп, дождь, что еще? Смена полюсов минимум дважды. Минимум дважды первый раз на 180, второе еще смещение. Очень много падений чего-то куда-то, взрывов, очень много этого. То ли саранча, то ли кто-то еще сильно похоже. Но там было или саранча, или кузнечик. Там черно-белый катер. Или саранча, или кузнечик. Одноглазый символизм, искажения лица Я накрою ему лицо. Э, искажение иллюзии, как в симуляции, как если бы компьютер был поломан. И все это на базе кремниевой формы жизни. Разрушенные города уже наши. Вот такой общий набор сюжетов из клипа в клип. Ты просто смотришь и видишь. Одно и то же. И знаете, мне теория симуляции сперва казалась сильно тяжелой громоздкой. Думаю, ну слишком фантастично. Нео, матрица, да. Но вот косвенных признаков, чем больше смотришь, тем их больше набирается. Тем более очень удобно. Как что-то не понимаешь, так сразу симуляция. В общем, такой сюжет.